Попробуем, что это за парень. Ну, вроде был традиционный. Интересно, товарищи. Международный. Парень играет себе в кайф Без глаза Без архонтов Посмотрим Посмотрим По-моему, это были шаги Мутона Пардон так дышать сильно не буду Так, ну это далеко он идет через центр, ничего страшного. Кстати, котреть неприятно, если ты его слышишь. <свистит> <звистит> Что же за здание такое? В середине. Диван, ноут, какие-то бумаги. Как человек заработает за этим столом. Что я колени. Это химическая, техническая ну, ну, дополнительная поросы. если будет скучняк ты же знаешь что скучняк я не выложу не переживай Развитие, конечно, будет не самое быстрое. Ладно, подставим этого. Так, давай ты сюда. Ты сюда с ним. Блин, тебя жалко, конечно. Я жалко запускать сюда. Ну, значит, если я далеко, значит он близко. Да, логично. Наверное, логично. И давай сюда. Не будет он рашить. Не, не должен, должен, по крайней мере. мере. Соответственно, Но у меня есть, будет время раз... развить событий. Развить атаку. Абсолютно не прослушиваемый отряд. Так, вхождение вот сюда в угол. Ракету на это на это, скорее всего, офицер тратить глупо, а вот Криса подвести было бы нормально. Сразу на включение атаки на этого. Здесь да. И здесь Раскидал так пыльсов или прыгнул сюда, если прыгнул сюда, это, конечно, большой. Я думаю, что он будет отсюда убить. Ну, или нет? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm. Он стрелял отсюда. А что ж ты не пометил-то? Этот отходил, этот отходил. Подкапываться под него нельзя, потому что... I'm going to get out of there. семьи. И он есть себе берожку. Да, пожалуйста. Ну, чудо. Половина будет совсем... Так, есть. Тогда ты, тогда ты. Ну, наво сюда. Но ну, это что то он перемудрил. Не знаю кто у него, Ганс Юнгер или снайпер. Но, как правило, работа только не было, правда. А вот, я не неплохо. Его не может быть, снайпера. Смитаться на... Ну, вряд ли да, он завалить. Он завалить этого не мог. Так делать лучше не надо Я все-таки хочу надеяться, что вот этот линдер тогда будет интересней Если сейчас последует еще один выстрел Из винтовки с того же места Ну, значит тут слайпер. и В ране пока уже а нет, он играет после двумя так. У тебя получается... Это второй ганслингер, и сейчас запустит эту из... Ну что ты будешь еще кого-то запускать? Ну сейчас может полететь граната отсюда, от вот этого офицера, и тогда этого офицера нужно будет тоже идентифицировать да, и превращать в кок, естественно. Он отсюда будет действовать. Ты идешь сюда, да, да. я надеюсь что здесь нет... хотя этот сучок увидел наверняка меня Самидом, получается, меняли на офицера. Молодец. XT. Поднял сюда вовремя Газлингера и разобрался с Коконом. Молодец. Молодец. Так, сейчас пойдет... Сейчас пойдет граната. Что-то еще может занять. Так. Ласиды, Пардон за такое дыхание. Да, это Ганслингер. Я стрелял. Сказал сложная мишень, как он его видит. Может быть. Пошел офицер поближе. То есть он решил охотиться на моих кризиков. Ну только, наверное, не знаю, у тебя есть же еще один гарпун. Надеяться, что тот офицер ну больше я никто не должен видеть. Так, этот офицер спускает этого уряда. Ну, Неужели ты будешь везде гореть, а? Молодец. Он все горел все равно. Так, ну что Я надеюсь, что из-за вот этой стены М -м -м, Мои Пацаны не Граната Далековато для тебя, да? Давай, кидай в него гранату Трать гранату на него а на этого смысла нет, это проще тебе вольнуть офицера. М -м -м. нет, хотя у него все. У него все перезарядились. Ну что же такое? Так, пошел этот. Отмечать будешь под офицера. А, он, наверное, быстро стал новер если я не могу этими позывками управлять. Скорее всего, он наверчится. Mm -hmm. mm -hmm. Блин, или как сделать, даже не понимаю. А смотрим сейчас. Ну что ты будешь тратить свои выстрелы на? Да, нет, не будет. Модец, наверное, перезарядка и якорь. Перезарядка и якорь. Так, по дом Попробовать или не попробовать? Ну no. какой friendly? Что значит friendly? Covering Stephen off! Интересный бой. Потому что остался. Остался, остался у каждого по офицеру и по гренадеру. Один офицер, два гренадера. Опять нет, на наверное. Хотелось бы. Здесь на якоре ничего ему не даст. Граната у него больше нет. То есть он мне не опасен. но ну, а я как, наверное, сидит здесь. Открываем дверь. Можем мы ее открыть. Беги, посмотри, что там за обстановка. наверное надо избавляться Он мне здесь не нужно Давай, Давай на якорь. Посмотрим, сейчас я на секундочку отойду, пардон. Плохо. Тихо, деви. Окей, Ничего не остается делать. Не могу ничего поделать. Очень хотелось это сделать... Мимо! Под 1984 Так, ну это очень странная история была, ладно. Так. Ну тебе будет сложно вытянуть, наверное, братан, эту историю. стреляет пистолетом и отходит наверно так у него план 4 выстрела так еще один и отходи ну хотя нет а ну да он без япери поэтому он несколько промахнулся варианта да, нет и сейчас пойдет этот не face а как face -off. Уходи или что? Все? Ничего не понятно. А, ну да, это были Light Hands. Тебе только отойти. Отходи. Я когда. Молодец. Ты его мне отметить. Перезарядись. Попробуй, наверное... Посмотрим. Или вкус победы начинаем небольшие глупости себе позволять ты естественно тогда идешь первый так как ты нас а ну хотя он все перезарядка якорь вперед якорь вперед якорь у него эта штука тройный выстрел сейчас не работает его можно поджимать Он отступил, не дурак, наверное. Так, давай. Гарпун у тебя да, использован. Что будешь делать? Это на якоре. Сладких ты не видишь. Я ввожу в позицию. Так, что якорь? Нет. Это фейсов был, окей. Неплохо. Ну все, якорь нет. Ты мне этого только не завали, а так. По психуй постреляй и на якорь паника и на якорь молодец Так, этот на якоре, за него не волнуйся. Крайный выстрел у тебя еще не перезарядился. Что бы сделать в арбон? Он мог перезарядиться. Здоровенького вот тогда вперед на якоре. Отправляем. Угу. И опять якорь И сейчас он уже становится опасней Нет, а, хотя, ну да, что ой. Ой. ой, ой, ой, ой Ничего себе И он без якоря, ой, ой, -ой. Молодец 56, ну у меня варианта нет Давай, Усач. Неплохо. <звук> так, спасибо.